Чем дольше мы находимся на криптовалютной арене, тем больше понимаем важность качественной работы любого проекта в этой среде. Современные платформы для торговли должны обеспечивать максимальную безопасность и прозрачность сделки, а также предоставлять удобные инструменты для проведения сделок. На таких биржах можно не только обзавестись новыми активами, но и значительно приумножить прибыль с них. Одной из таких платформ является Prime XBT которая предоставляет пользователям как традиционные, так и цифровые активы. Сегодня более детально рассмотрим преимущества и возможности данного проекта, а также оценим ее инструментарий. Prime XBT предлагает трейдерам со всего мира возможность торговать несколькими активами, Команда проекта сделала смелую ставку на предоставление возможности совершения транзакций традиционными и цифровыми активами, тем самым входя в разряд немногих проектов, кто предоставляет такие услуги. Этот ход значительно повышает конкурентоспособность на криптовалютном рынке, так как пользователи биржи имеют ряд преимуществ, которые позволяют значительно облегчить ведение торговли и обмена. Стоит отметить, что Prime XBT имеет множество наград в данной области, что не позволяет усомниться в их компетентности и профессионализме. Также Prime XBT предоставляет широкий спектр возможностей для диверсификации портфеля. Имеется уже более 50 активов на Форексе, фондовых индексах, товарах и криптовалютах. Трейдер может увеличить рентабельность инвестиций, распределяя капитал по множеству различных активов. Prime XBT позволяет в полной мере сделать это, становясь ценным помощником при проведении безопасных сделок. Также данная платформа позволяет максимально упростить процесс зачисления депозита. Зачисление биткоина производится на адрес и кошелек BTC из внешних учетных записей или при помощи стороннего модуля и службы Changely. Далее стоит выполнить несколько простых действий в самом Changely, после чего можно перевести только что внесенные BTC на свой торговый счет и начать торговлю. Отметим уникальную функцию проекта Квестинг, которая позволяет каждому пользователю получать значительный пассивный доход на основе криптовалютных ставок. Достаточно просто делать ставки на криптовалюту, которая хранится на вашей учетной записи Prime XBT и получать за это свое вознаграждение. Система квастинг наделяет пользователей рядом преимуществ и способствует увеличению их заработка. Весь секрет заключается в возможности производить ставки. Ставки ⁇ это удобный метод увеличения собственных активов с низким уровнем риска. Все мы знаем, что ставки ⁇ крайне опасный инструмент, но используя счет Covasting и Accounts, уровень риска минимизируется, что позволяет создать все условия для активного роста вашей прибыли без особых усилий с вашей стороны. Токенков стоит у руля Covasting на платформе Prime XBT. Кстати, удобство использования данного токена постепенно растет, что делает использование и приобретение токена COF все более выгодным. XBT предоставляет пользователям безопасность банковского уровня, значительно понижая риски несанкционированного доступа к данным пользователей. Сам веб-сайт защищен, а пароли зашифрованы. В качестве дополнительной меры защиты используется двухфакторная аутентификация, подтверждение по электронной почте и белого списка адресов. Таким образом, пользователи могут не беспокоиться о своих активах, а также спокойно проводить любые сделки на платформе. Prime XBT это не просто успешный проект. Находясь на рынке уже длительное время, данный проект стал одним из столпов современного криптовалютного мира и предоставляет просто невероятный уровень услуг при всем его многообразии. Конфиденциальность, безопасность, ликвидность, эффективная торговля ⁇ это все про Prime XBT.